Поскольку Википедия про вас пишет всякое разное, и известно, что вы из семьи военных и что вы сразу хотели идти в юридическую академию и туда и пошли, а как и когда вы решили стать адвокатом? Именно адвокатом? Ну, до этого госслужба была. А... Все же начинают с госслужбы, потому что государство у нас очень доброе, дает а, определенный стартап, такой учит, а вот, но потом перестает ценить. Вот. и люди уходят дальше развиваться. А как вот так вышло, что вы стали high-profile, не поверюсь этого слова, политическим адвокатом? Слово ругательный политический адвокат? Извините, так люди говорят, это очевидно грамотно совершенно, но понятно, что у вас уже есть профиль такой серьезный, медийный, в общем, все вас знают. Медийный, да, наверное, mm. да. Mm. Я как раз он может как бы быть... неспроста все-таки, как это, с Болотной началось или раньше? А чисто политическим мне сложно назвать, потому что я... Вот мы за... занимаемся в рамках правозащиты, открытки делами, да. Мы занимались защитой людей, которые привлекают по уголовной ответственности по 282-й статье УК. Да, дальше история ⁇ это болотное дело, и ряд уже дел, которые пошли. Ну вот, просто возвращаясь по поводу политических, не политических адвокатов, потому что мы занимались защитой людей абсолютно разных взглядов. То есть мы не концентрировались на каких-то там определенных ценностях, которые разделяют человек. Самое главное было защитить его право на свободу слова. Ну вот, а вы еще удивляетесь, почему вас называют политическим адвокатом. Защита прав, защита прав человека здесь и сейчас, в этой стране, в это время, она, безусловно, мне кажется, уже официально приравнивается к политической деятельности. Ну, в принципе, да. То есть, если сейчас любую правозащитную организацию взять, то э, Миньюз скажет, что это э, политическая деятельность. И весь какой-нибудь ужасный ярлык, если, не дай бог, деньги ты получил со стороны из за все. Подождите, вот вы работаете, извините, так попросту скажу, работаете на открытку, правильно? То есть, от, вы, вы практически такой фронтмен, адвокат э, открытки. А открытка вроде как под давлением находится, как раз с этой точки зрения. Под жесточайшем да, А дело. вы находитесь под давлением? Вы чувствуете его? Силы действия рождают силу противодействия. Есть а, правоохранительная система, которая а, пытается переварить человека конкретного. Да? Вот, а моя задача а, потихонечку вытаскивать этого недо, недожеланного человека и спасать ему как бы, жизнь, здоровье на ближайшие годы. Что для этого государство будет предпринимать? Ну, предпринимает абсолютно разные вещи. Ну, конечно же, просто я иногда это уже пропускаю мимо, даже не обращаю на это внимания. Ну, абсолютно разные гадости, которые может там придумать. Да, ну, не обращаешь на это внимания. Ну, вот, правда, говорю, сейчас даже сейчас не вспомню, что какие-то там неудобства были. Я устраиваю отношения так, что мне ничего не мешает. Ну, здорово, Тут понятно. Вот я так, правда это... я счастливый человек. Почему? Потому что у меня а, замечательно складывается. У меня ну, замечательная дочь, у меня замечательная жена, да, у меня замечательная работа, которую я получаю удовольствие. Я живу рядом с офисом, я иду пешком до офиса, получаю удовольствие здесь, и фактически, когда захочу, возвращаюсь обратно. Вот сегодня пятница, ну, я не еду куда-то тусоваться, да. Вот сейчас сижу, у меня коллеги работают. Коллеги сейчас вот как раз пол, полдесятого вечера, а, люди работают. Вот, я здесь тоже с ним нахожусь. Ну, мы как единомышленники, как друзья. Вот. Поэтому я получаю удовольствие от, от жизни, от работы. И поэтому жаловаться, вот мне кто-то что-то противостоит. Да, государство оно у нас достаточно иногда бывает и несправедливо, и как раз у нас основная проблема вот как раз в нашей работе, да, то есть это реакция неадекватности на определенную какую-то, либо ошибку, или неадекватность стороны действия конкретного индивиду. Ну вот есть там танцы, да, там где-нибудь неположен на месте. Так нет, у нас государство сделает так, чтобы просто вот не а, соразмерно, пропорционально, адекватно отреагировать, а показать, что м -м, так это не они неадекватны, это мы неадекватны. Вот как с этим а, приходится mm -hmm. делать? Mm -hmm. Да действительно приходится как с этим вот бороться. Как с двушечкой? Двушечка такая стала да. с двушечкой. Ну вот сейчас вот дело в Ростове-на-Дону по Насте Шевченко. Вот я хотел спросить Шевченко, что это? это Кого Это же абсолютно за предел, который э, организован местный ЦПР. Хотя следствие местное ЦПР следствие, это Центр, для... Центр, для... Центр противодействия экстремизма Ростовской области. Да. У меня к ним, вот честно, вот если возможность будет с ним пообщаться, у меня много вопросов, которые есть вот просто чисто мужские. Начиная от камер, которые они поставили а, над кроватью Шевченко, заканчивая А, а почему до нее домотались? Вот, а у вас есть ответ на этот вопрос? Почему домотались до Анастасии Шевченко? Ну, потому что мужик морду может дать, а женщина нет. Ну, слушайте, ну, это все, этого достаточно для того, чтобы а целая обычно, машина об... начала работать? Обычно хватает самых беззащитных. Ну вот, а, домотаться до многодетной матери Смоленска можно, домотаться до Шевченко, у которой трое детей, один из них а, инвалид, ребенок, и ЦПС знала, что там инвалид, ребенок. И они знали, что Алина находится в больнице. Потому что они полгода слушали ее круглосуточно. Наблюдение, в том числе наружное было, они знали ее всю жизнь от и до, и именно до нее, до самой беззащитной, они доматываются. История, как из сделать, я не знаю, там, ну вот просто вот каждый раз мы смотрим, да, вот именно домотаться до женщины с ребенком, с детьми, это с точки зрения, ну как бы социально это самые незащищенные люди. И здесь вот государство проявляет особую жестокость. Зачем? А цель? А цель. Не знаю. Ну Я как? не могу понять Но Если это вы цели. не знаете, подождите, что же Я не понимаю цели. Да, то есть, это проявление какого-то садизмного жестокости. Я не вижу здесь государственной цели. Я не вижу здесь, знаете, как вот цель кровавый режим хочет там сделать что-то, вот всех напугать. Я вижу здесь а, именно на каждом вот таком вот уровне, а, именно вот а, исполнительского. Да, то то это есть, это живое творчество массы. Я думаю, да, то есть это вот, вот, вот, вот как вот вы сейчас вот сказали, животворщица мас скорее вот это. То есть нет какого-то центрального указания, давайте мочить слабых. Но просто мочить слабых их легче мочить. И в итоге получается, что Настю самую беззащитную, с тремя детьми, они выдернули и вот с особым цинизмом мочат ее. Зачем? Не понимаю. -э, сделали из нее угрозу а, конституционному строю и обороноспособности а, России. Человек, который выходил, занимался правозащитой, который занимал, за что ее привлекают? Нахождение на согласованном исполнительном властью города, митинги. Вот за это ее сажают. Вы это понимаете? Вот я, я тоже не понимаю. Я, я, нет, я понимаю, что. И вот этот, за это человек, ее этот человек, который вот. То, что вот я перечислил, с точки зрения ЦПЕ и следствия, следственного комитета, при притом это центральный аппарат ведет, это а, первое следственное управление с дислокацией в Ростове-на-Дону, это напрямую материал за подписью Красного, И они считают ее угрозой обороноспособности страны. Но им не стыдно. Может быть, этим людям, которые обвиняют ее в, оборон... в угрозе обороноспособности страны, год хотя бы срочником послужить и узнать, какие у нас... Действительно, угроза обороны страны. А, Сергей, ну, хорошо, им, очевидно, не стыдно, потому что... Тихо, не, не, не почему, это как раз... Я просто замык, это делаю. Я очень хорошо понимаю. Потому что каждый раз сочетание абсурдности и того, что измываются над... Жестокости. и. Прежде всего, жестокости. То есть, это не просто живое творчество масс, то есть, уже вовлечены крупные начальники. Ну, понимаю, что это была задача, скажем так, больше сделать не сколько Шевченко, сколько Ходорковского, потому что это удар такой по обычным людям, которые верят в Ходорковского, вот мы сейчас будем вас наказывать, вот, соответственно, сейчас вот эта вот история, чтобы вы все разбежались. Вы активист, который вокруг него, разбегаете. Но все-таки про Шевченко, скажите, а ведь она сядет, да? Я никогда не отвечаю на этот вопрос. Окей, это, вот это рот, знаете, а, да, у нас договаривание со спортлотой, я не играю на их поле, они не занимаются защитой. А, скажите деле... вот про Глунова, как к вам в частности попало дело Голунова? Кто вас вызвал как, как джинн из -за волшебной лампы? Действительно, есть разные версии того, как и почему к вам, кто через кого обратился, условно говоря, Голунов. Не, Голунов сам ш... обратился. Голунов сам обратился, потому да. что есть есть такая версия, согласно которой адвокаты Агоры занимались его делом, а потом возникли вы, опять же, как бог из машины, черт из табакерки, джин из лампы, не, не знаю. А как это на самом деле происходило? Голунов он позвонил, написал или его представители? Голунов а, просил меня еще у... в тот момент, когда он был задержан, uh -huh. когда ему отказывали в звонках. Он об этом даже еще вот недавно только об этом говорил. Uh -huh. а, он говорил, что мой адвокат Сергей Бладамович. И потом, соответственно, от него да, было обращение. Дальше уже э, мы переговорили. Долго, скажем так, был момент э, на урегулирование, э, чтобы не было э, обид, конфликтов, интересов, но люди не захотели работать вместе. Поэтому в они Возле Агоровские. Да, я не хочу сейчас над тем честно говоря, очень много уходить и внутреннюю такую правозащитную адвокатскую кухню рассматривать, потому что это может быть просто неправильно интерпретировано людям, которые хотят услышать то, чего не, на самом деле не было. Вот. Но еще раз говорю, что это было обращение Ивана, и он с самых первых минут задержания просил, чтобы мне позвонили. И а Леховец, он, который сейчас он, в Лефорте, да, если он кстати. вспомнит и о чем говорить, он вспомнит мою фамилию. Да, кстати, я хотела спросить: а если Леховец к вам обратится за защитой, вы возьметесь? Если он обратится ко мне за защитой по уголовному делу, не связанному с Голуновым, а может быть по какой-то иной э, причине, иному эпизоду своей деятельности, мы рассмотрим. Ну, и Если это будет отвечать э, задачам правозащиты, и действительно там будет необходима моя помощь, то мы рассмотрим этот вопрос. А по делу Голунова это будет, конечно же, невозможно, потому что это будет противоречие и конфликт интересов. Ну да, у вас тут, конечно, есть отмазка. У меня не то, что отмазка, у меня <с железобетонное здесь основание. А у меня, еще раз говорю, что здесь у меня, как знаете, как начинаю говорить, что там в чьих-то, каких-то интересах. У меня только действую с первого дня, как мы только увидели с Иваном, только в интересах Ивана. А, кстати, вы с ним были знакомы или нет до того года? Нет. А откуда он знал, что вы его адвокат? И почему он был уверен в том, что вы, к тому моменту, между прочим, очень ну, У нас очень, очень много лучших друзей. И, видимо, он тоже, как и вы, много читал обо мне в какое-то время, период жизни. Вот, поэтому первое, что да, вот он сразу просил об этом. Потому ну, обычно на стороне защиты я, а здесь получается, что я, мы на стороне обвинения, потому что страна потерпевших – это страна обвинения. Ну вот. И сейчас очень много всяких информационных вбросов по делу Глунового идут, да, там с интерпретацией одного, другого а, события. Там... Психиатрического. Психи психи да, да, да, да, да. То есть да, вот это да. все это вбросит и быстро разбегаются куда-то. Я думаю, ну господи, ну вы же дайте хотя бы комментарий. Окей. А если бы не принадлежность там тому цеху, который, которому он принадлежал и принадлежит, если бы не чудовищный хайп СМИ или великолепный. -СМИ, если бы не походы разных заступников, кстати, с вашего ведома или без вашего ведома в администрацию президента и, и по всяким кабинетам. Как вы думаете, ну, кончен, скажу, Если, все если так или нет? для защиты моего подзащитного нужно будет пойти и к черту пообщаться, и кто-то пойдет? Это будет безусловно, скажу спасибо. Да, это естественно. Я надеюсь, что это так. А, нет, но ну, в принципе вот конкретное дело головного без хайпа и без наличия конкретных известных не скрывающих своих ну, защитников и заступников из цеха и около цеха а, могло бы дело кончиться так, ну развиться. ну вы быстро. сейчас фактически сделал, скажем так, назвали те три причины, которые привели к успеху, конечно же без этих трех причин не получилось бы и мы это прекрасно понимаем, Ваня тоже это понимает. что Первая основная причина — это цеховая солидарность журналистов. Это вот мое такое убеждение, что прежде всего журналисты, которые максимально широко, открыто стали освещать с первых минут каждое слово адвоката, каждое слово защиты, каждый документ, каждое слово Ивана, все, это, вот, это, это, это была основа основ. Дальше. После того, как достаточно широко освещалось это дело, оно стало понятно, что это несправедливость, жесточайшая несправедливость, это преступление в отношении а, достаточно, э, я не знаю, там, ну, настолько миролюбивые они всегда. Да? То есть, ну, они, опять, как всегда выбирают... Девушки, хороший, всегда, хороший, нет, я, я же говорю, всегда... выбирают самых а, таких вот ну, людей, которые за себя то сами ну, не, не дадут там сдачу. Да? То есть таких людей, которые, а, ну, я не знаю, там... Действительно, которые, за них только приходится вступаться, да, который, правда, ну вот Ваня сейчас очень сильно, по-моему, изменился, и э, я думаю, мы еще много интересных расследований узнаем от него, потому что у него такой настрой боевой. Кстати, вот с точки зрения роли медиа и медийности хайпа, анти -хайп и прочее, сейчас вам, наверное, не надо объяснять, почему я именно про это Сейчас же подумала про дело сети. сети э, и про роль, которую сыграла близкая вам, по-видимому, со всех точек зрения СМИ под названием «Медуза». Э, мне интересно, советовались ли с вами и, и проверяли смотрели ли вы эти материалы вообще глазом юриста или нет. И что вы думаете по поводу того, какую роль, есть ли вообще какую-то э, для большого мира и для маленького мира под названием «Дело Сети» и для совсем маленького мира под названием «Цех» играет эта история? А... Я понятно же спросила. <съем> да, а? вы, вы потрясающий человек, вы прям как раз по самым таким болевым точкам умеете пройти. Хорошее интервью получится, но я не смогу ответить на этот вопрос. Вот. Могу ответить только на часть этих вопросов, потому что это связано с ограничением в виде адвокатской тайны, потому что я являюсь представителем свидетелей, поэтому делаю это по делу не сети, а по делу о пропаже без вести двух молодых людей и по факту обнаружения трупа молодого человека в Рязанской области. Все остальное, да, журналисты провели расследование, журналисты в том виде, в котором изложили это расследование, выложили, опубликовали. Здесь как раз вопрос к вам, как, как журналистам, как профессионалам, должны были средства массовой информации публиковать, в какой период публиковать, в каком виде публиковать. Это вопрос не правовой, не адвокатский. Абсолютно. На мой взгляд, обязанность СМИ публиковать. Меня беспокоит вот такое явление. Стало складываться ощущение, может быть, мы дураки, ничего не понимаем, просто глупые и не знаем внутренней кухни. Стало складываться ощущение, что пока что, не знаю, нарастает ли, но уже есть некий объем условно-политических дел или политически мотивированных, когда людей по очевидно, ну, обывателю даже, надуманным, ну и как раз, наоборот, с точки зрения обывателя надуманным э, поводом и при, под, под надуманными предлогами их привлекают за, э, опять же, новые остромодные на сегодня э, составы экстремизм и так далее. Э, так ли это или нам кажется? То есть раньше так, так не было, там, убил, съел. Ну, это период времени как раз был перед выборами и перед чемпионатом мира по футболу, когда сотрудникам правоохранительных органов, тем же самым ЦП, насколько я понимаю, дано было указание бороться со всеми любыми проявлениями несогласности. Была дана команда, сейчас это как раз можно знаете, назвать уже ягодки, которые вылезли на поверхность. То есть эта работа велась до, гораздо раньше, чем мы обратили внимание на это. Сейчас это результат той работы, которая была проведена несколько лет тому назад в виде уголовных дел преследования тех людей, которые ну, вот, группы по каких людей, которые были несогласны, которые общались между собой по каким-то интересам и прежде всего по обсуждению политических каких-то событий в жизни страны. Они выражали какие-то иные точки зрения. Объединялись, объединялись прежде всего в сети и в эти группы я так понимаю и в том числе мне нравились и агенты и получалась информация из закрытых чатов ну, понятно, каким образом, соответственно, все это сливалось, и я так вполне понимаю, что, возможно, там могли быть и какие-то провокаторы. Я сейчас не обсуждаю конкретные дела, говорю, что да -да -да, как это все да. это выглядит по той информации, которая ну, так доступна. Сейчас я понимаю, что сейчас то, что мы видим, это как раз уже борьба с группами, которые по-другому верят в Бога. То есть те, которые верили в другого президента, они уже как бы, видимо, вот, уже решили, ликвидировались, соответственно, кто, ну, до, кого кто уехал, кого, кого досуживают, досуживает. кого доедают, да, там все, ну, вот. А сейчас уже вопрос стоит те группы, которые не так верят. Ну потом будет группа, которая не так смотрит, да, которая не так танцует. Ну, всегда найдутся те люди, которые делают что-то не так. И вот это вот попытка разъединить общество, оно как раз через это идет, разъединяет, Разъединяй власть -то. вместо того, чтобы какую-то повестку у меня сейчас ложную нет, я бракую эту, спину это... я бракую, Бог сообщество. С Просто правовую что? здесь я не вижу, делать? здесь что нам делать, что людям, которые хотят друг другу, смотреть, как хотят, читать, что хотят, танцевать точно как хотят, сексом заниматься точно как хотят. Да, делать? они лезут везде, даже вот, говорю, в плане танцев, секса, и все остальное, вот, обязательно надо туда залезть, потому что, ну а как вы тут танцуете, а как вы тут трахаетесь, это обязательно надо залезть. Но ну, вот, при том, вас никто не зовет, государство, да, нет, они залезут туда. Но вот, нет, на самом деле, очень большая проблема наша разобченность. Вот история с, ну вот, то, что с вами, как раз, с коллегами обсуждали, да, там, субботник. Но почему нельзя у себя в дворе убраться самим? Да нет, мы будем ждать, как таджики уберутся у нас. Потому что мы платим коммуналку, мы вот привыкли, мы все, мы, вот, мы люди с пятиэтажек, которые вот буквально с Беверли-Хиллс съехали, понимаете? То есть вот это, откуда это все? Хотя люди в Беверли-Хиллз берут лопату и убирают говно, которое просто сами же оставили. Просто буквально штрафуют Беверли-Хиллз жестоко, если они не убирают говно. Именно, да. Вот, понимаете? то есть вот это вот отношение к своим правам. У нас безумно, безумно, я не знаю, гиперэгоистичное восприятие собственных прав. Мы не понимаем, что наши права заканчиваются на, ваш, на правах того человека, который рядом с нами находится. Мы не понимаем, что мое право делать ремонт, это заканчивается на праве соседа спать и на праве просто элементарно отдыхать его ребенку и ему жить не на стройке, а дома, на его право на отдых. Окей. Okay. А какое ваше самое любимое дело? Из каких okay. дел? Из тех, которые были. Ай, самый любимый, это же так звучит ужасно. Нет, ну вот про который вы думаете, вот... Вы слышите, Знаете, вот, а, наверное, неправильно будет звучать. Внутри, я, вот. я понял, не то чтобы а, самое важное. Ну, самое да. важное и хорошее, да. Потому что бывает еще важное, которое... Дел варь кровую. варь кровую, да. Да. Она очень сильно зацепила, и вот для меня был праздник в прошлом году, когда ее освободили. Мы смогли вытащить ее на год раньше. Это очень тяжело переживался приговор, это действительно там, так, это, такая депрессия определенная была, это очень сложный период жизни у меня еще в этот момент был. Но вот огромное спасибо Варе за то, что она поняла, и мы с ней вот прошли вот этот сложный путь. Я очень рад, что как у нее сейчас складывается жизнь. Она вообще умничка и, и молодец, и все, что вот она говорила в суде, чем она собирается заниматься. Это знаете, как обычно говорят: вот я буду там то-то, то-то там помогать людям, обществу. Я знаю, как она Пашка, как она помогает людям, я знаю, как она ездит. Там Стани Фельгенгауэр а в хоспис помогает. Она там. Ну, вот, я говорю, для меня варя и вареные дело, оно очень прошло через личное, поэтому для меня самое важное дело. Скажем так, из тех, которые у меня был, наверное, это Варь Коровов. А самое, нельзя сказать плохое, а важное, но вызывающее печаль, грусть? Дело Варь Караулов. Это самое грустное дело было, когда дали девочке 4,5 года, а террористам в этом деле, осужденным, которые прошли там а сыгал, с признанием вины и всего остального, максимум, кому что дали, это был террорист, который а, и в ИГИЛе был, и в Джабхатанусре, ему дали 4 года. Остальным полтора года, два года, два с половиной, три года и так далее. А девочки за намерение поехать в Сирию, безумно, абсолютно намерение поехать в Сирию. Тому человеку, которого она не видела, которому она нуждалась, который, просто пользуясь НЛП, вы, вытащил ее, то вытянул ее туда. Вот. Ей за эти намерения дали четыре с половиной года. Но это был показательный процесс для того, чтобы Опять... напугать всех остальных. Да, это уже такие более публичные интересы, видимо, там были. Но кого напугали они? Там больше ВКС пугает тех, кого кто туда хотел ехать. Это более эффективно. Вы с ней общаетесь просто как она? Да, она приезжает, мы общаемся, дружим, там, с ее мамой дружим. Вот это, конечно, счастье. Не, она, она очень, очень добрый человек. Ну, в смысле, а, что да. вы так и остались ей защитником, невзирая на там... Не, ну, если ей какой-то совет нужен, я же говорю, я испортил немного ей еще жизнь тем, что она занялась юриспруденцией вместо философии. Вот поэтому. Из нее будет прекрасный правозащитник, она очень э, хорошо относится, во-первых, к животным, во-вторых, к людям. Э, вы вот, так и вы так будете адвокатом, или вы станете правозащитником, когда вы вырастете? Нет, большой. я желаю остаться адвокатом. Но вот если э, на пенсию пойти, в каким участковым каким-нибудь. Вот, участковым? Э, да, на пенсию, в участковом в Крыму. А берут? Да нет, конечно. Ну, это мечта, там, Аниськин, в Крыму. Понятно. Ну, независимо от того, чем он будет. К апрелю жизнь переменилась. Она так круто переменилась, что Сергей Бадамшин стал моим адвокатом, например. Я бы на это рубля не поставила. А ты? Да. Извини, пожалуйста. Не просто так трагически это было сказано. Я наоборот очень рад и счастлив вот нашему взаимодействию наконец-то. Ну вот. Ну, соединили два любящих сердца. Да. А как переменилась твоя адвокатская жизнь с новыми Ой. временами? С новыми временами? Слушай, работ стало больше. Какой работы? А, Работы по уголовным делам у нас появились а, новые составы а, в уголовном праве. Например, фейк-нюз а, а, стал у нас уголовной ответственностью, фактически распространилась на это для физических лиц. А, Административных стало больше, мы стали вот, работать по задержанным, а, по полиции, вот, как раз то, что я сейчас а, дело Иисуса, вот, защите этим занималась. Но, да. Напомни, про дела Иисуса. Напомни про дело Иисуса. Это было уже давно. Да, временам. это уже было давно. Это Иисус на патриарших гулял вместе с Платоном. Подъехали сотрудники полиции, запихнули Иисуса в домик, а Платон бегал, махал хвостом и жалобно скулил и ждал своего хозяина обратно. И по статистике количество абсурдных дел и вообще дел уголовных растет. Совсем недавно были опубликованы цифры по Москве, что арестовывать стали значительно больше, чем до пандемии. Почему? На самом деле, с учетом того, что все, и правозащитники, и даже все пишут письма в суд о том, что вы нас перенаселяете, у нас нет возможности как бы вот обеспечить всем а, достойные условия существования, с условием как раз коронавируса и всего остального, суды штампуют решение. Но, ну, видимо, все остальные дела приостановлены, и быстрее и по понакатные пошли меры пресечения. Не могу сказать... Вот, для меня это загадка, почему это происходит? И почему именно сейчас? А что? это только в Москве Но... или по, по стране? Что-то я как бы Нужно определить еще следующее: что суды-то не, не хватает людей на улице, суды не привлекают их к уголовной, к уголовной ответственности на самом первоначальной стадии. Да? То есть эти материалы поступают из следственных органов. То есть что-то происходит не в судах, а что-то происходит именно в следственных органах, что они количество а, материалов, которые поступают в суд, увеличивают. 207 статья, свеженькая новая в уголовном кодексе. Давай покажем, потренируемся на кошках, да? на мне. А, я твой клиент, ты мой адвокат. А, и это новая статья. Uh, я вообще ничего не понимаю, что происходит. Я сижу в Берлине и uh, пытаюсь шифровать, что написано uh, в бубагах, которые шлет нам с тобой uh, СО, ИСУ, по Валдайскому межрайонной прокуратуре Новгородской области. Я не понимаю, там вообще ни слова. Uh, можешь перевести, что, что происходит? Что это за новая статья и... Что грозит людям по этой статье? Что они должны делать? Что они не должны делать? С учетом разъяснения Верховного суда, что вообще хорошо бы заткнуться, и никому не говорить словосочетание коронавирус, ковид-19. что-то пишешь, какую-то информацию про коронавирус, и если эта информация заведомо недостоверная, и эта информация, заведомо тебе известно, что она недостоверная, и ты ее размещаешь а, в сети интернет, либо публично ее где-то рассказываешь, то ты подвинешь уголовной ответственности. По этой статье, ну, там уголовной ответственности даже решение свободы не Но, тем не менее, некоторым гражданам а, в 6 часов утра приходят, выпиливают дверь вместе со спецназом, а, распугивая дочь, а, маленькую и жену, забирая, соответственно, все, что интересует следственный комитетом, ввозят допрос в сопровождении автобуса спецназа, то есть, ну, и, соответственно, ты рассказываешь про телеграм-канал Оббудсмен а полиции Воронцов, Санкт-Петербург. Телеграм-канал это паблика ВКонтакте. И как раз проблема-то возникла, опять же, не из а из ВКонтакте. Новость размещенная была в паблике ВКонтакте. И, соответственно, как мы знаем, что ВКонтакте лучше друг чекисты, которые достаточно оперативно и быстро соответственно, сотрудничают со всеми правоохранительными органами и помогает в борьбе с распространительной любой информации, которая считает недостоверной, либо нарушающей закон, соответствующий правоохранительным органам. Вот. Здесь, как раз, обратите внимание на формулу этой статьи. Статья подразумевает, что а самое главное, это вот аналогия 306, как а, заведомо ложный донос. То есть лицо, которое распространяет информацию публично, оно должно заведомо знать, что эта информация не соответствует действительности. Как это доказать? Ну, по 306 это очень сложно доказывается. И большинство отказных материалов, да, постановления об отказе, возбуждении уголовного дела, да, они содержат формула о том, что лицо добровольно заблуждалось. Я уж не говорю, как в нашем вот как раз тобой случае, да, что на сайте вообще указано дисклейно, что информация требует соответствующей проверки. И информация в последующем удаляется ввиду того, что ну, проверку не прошла. И даже здесь, в Алдайске, в РСО, ну, так как у них, видимо, ну, скажем так, получше полученной системы не будем говорить, но статистика требует... Указание руководства требует, что по новой статье должны быть приняты какие-то вот процессуальные решения о возбуждении. Делал расследователь дела. И они, видим, увидев, соответственно, какую-то новость про свой район, что они делают, они не проводят доследственную проверку, они не вызывают с объяснением, кого бы то ни было, они первое, что делают, они возбуждаются. Ну, вот такие вот легко возбудимые. Мне достался легко возбудимый лейтенант. Хорошо. Зачем это им нужно? Ну, только лишь отчитаться, что да, мы возбудились, у нас вот такие вот есть показатели, есть дело. Все, мы молодцы, мы по стране возбудили там, сколько несколько десятков дел по борьбе с коронавирусом. То есть вместо того, чтобы бороться с заразой, они борются с информацией о заразе. По поводу заразы. В самом начале пандемии Мишель Бачелет, собственно, комиссар ООН по правам человека, призвала все страны выпустить как можно больше народу из тюрем не из соображений там, розовых слонов, а из соображений того, что чем больше людей набьется в места, где трудно соблюдать социальную дистанцию, тем опаснее для людей на свободе эта ситуация. Поэтому амнистия повсеместно. В России амнистии не будет. Почему? Я как раз обратил внимание да, вот на что. что первые страны, которые начали освобождать заключенных, это Иран и это США. Абсолютно идеологические да. системы, два противоположных мира, подумали о своих гражданах. У нас же заболтали амнистию с того момента, как э, Владимир Владимирович Путин оказался на билбордах, когда ехал в сторону Шереметьево, но это было не навсегда, вот. и он вот везде висел, как раз это было вот э, обращение по поводу Конституции, что сейчас вот у нас будет поправка Конституции, все будет хорошо, всем сейчас денег раздадим, закрепим то, что мы должны жить э, долго, счастливо и прекрасно в, в, в самой Конституции, и вот началась вот эта вот катавасия с э, фактическим, ну я могу назвать только изнасилованием Конституции, которое дальше перешло уже на изнасилование права а в более жесткой форме, в такой коронавирусной изнасиловании произошло. Потому что ну, то, что сейчас происходит, это все профессионалы говорят только об одном, что это нам потом это еще несколько лет разгребать. А, а покажи, пожалуйста, картиночку у тебя на стене. не Ой, видно. Господи, это вот портрет Владимира Владимировича. А, Путин, моей, «Путин и рыбаки». Моей, моей, одного из доверителей, не Геннадьеву, а она была как раз пули Путина. А, «Путин и рыбаки». Почему? Очень красивая картина. И а, вот... Очень много библейского и такого философского в этой картине. Кто из них рыбаки, кто из них рыба. Ну вот, и Кто из нас рыбаки, кто из нас рыба. И чем все это закончится для рыбы, которую поймают. А пока, покажи пуле, просто он... получше ее, потому что мы много о ней говорим, и мы ее не видим. Только коленки Путина я вижу. Остров Чикаловский. И там отпускали Белогу на свободу. То есть, в принципе, это был акт э, амнистии. То вот, э -э -э он, в принципе, насколько я слышал, очень хорошо относится к э животным. Что его очень хорошо характеризует, э, как человека. Ну, было бы здорово, если бы он также относился к людям, и, э, которые требуют сострадания. Да? Ну, вот как раз заключенные и как раз чисто пасхальная история — это помиловать человека. Да? Но вот почему э, в этот период пасхальный э, людей не отпускают, применяет э, двойная загадка, вроде как мы говорим о, о скрепной такой роли церкви и православия, и сами же об этом забываем. Вторая скрепная история — это а, победа. Это 75-летие великой действительно победы нашего народа, которая сейчас у нас опять же заболталась, и на каждый такой вот... А, праздник Победы, 50-летие мы помним, 60-летие, всегда ä, проводились амнистии. То есть это, ну, вот такой вот тоже вот праздничный момент. И в итоге амнистия, которая могла бы случиться как по случаю, извините, по пандемии коронавируса, так в том числе и Победы на Великой Отечественной войне, она просто заболталась. Заболталась ä, вот с этими, с этой клоунадой с Конституцией, когда депутаты впервые прочитали эту интересную книжку ну вот, и э, притом Конституции, кстати, надо отдать должное, она читается легко. Ну вот, и действительно многим понравилось. Что потом с этим делать будем? С чем? Совсем, с Конституцией, с законами. Все, собственно, они уже О, все, все принято ага. уже. Ну, во-первых, э, мы, как адвокаты, как юристы, сейчас все потирают руки, потому что нам предстоит очень много работы. Э, работы в, уже в новых условиях. Э, с, первое, это, конечно же,. Основная проблема, которая пойдет, это гражданские арбитражные дела. Если здесь не навести порядок и не урегулировать как раз вопросы вовремя, хотя пытается законодатель что-то делать и как-то помогать вроде бы бизнесу, но это выглядит весьма жалко. И история с разъяснениями по поводу форс-мажора вызывает не то, что улыбку, а уже просто волосы встают дыбом на голове. Это все уйдет в суд, и дальше либо система сама себя уже начинает переваривать, и до отсутствия судебной власти, как мы понимаем. Кстати, вот обратил внимание о том, что суды отнеслись к себе не как ветви власти, а как бизнес-центру, который можно закрыть. То есть власти снимает с себя обязанности. Это не право, это не ништяки, которые передаются судам, судить в черной форме, одеть там, соответственно, с молоточком ходить и отправлять правосудие. Это не привилегия, это не ништяк, который им там, подарил президент своим указом. Это их обязанность, судебная власть, хоп, снимает с себя все, говорит, я пошла домой на самоизоляцию. Стоп, а вас никто не отпускал. Вот для примера, да, в чем разница между распространением фейк-ньюс в соответствии с административным законодательством, задается вопрос Верховного Верховном суду, от уголовной ответственности по фейк-ньюс. Ну, вот эти 207, соответственно, с приемом 1 или 2, или от административной ответственности по аналогичным административным правонарушениям. И что ты думаешь? Я читал эти статьи и думал, блин, я не понимаю, в чем разница. Ну, спечатал одно, второе. Коллег спрашивает. говорит, слушайте, я туплю, я не могу, я, я, я вчитываюсь, я вижу одно и то же, но только э, ответственность здесь для юридических лиц, а тут для физиков и должностных лиц. Ну, так же не может быть. Слушайте, и Верховный суд говорит о различии между административным правонарушением и преступлением по субъекту. То есть почему, еще раз, объясни для простых людей. Для типа То есть у нас в Конституции 19 статья есть о том, что все равны перед законом и судом. Если э, юридическое лицо разместило э, информацию, которую может отнести фейк а заведомо зная, что это ложная информация, не соответствующая действительности, э, то э, это, э, под, под, под, это лицо подлежит административной ответственности. Так, понятно, это не уголовная, естественно. уголовная ответственность. А если это физическое лицо, кнопку вот нажала, да, там, не э, там, по работе, не являясь там, СМИ, не каким-то образом там, на своем сайте, от, которым владеет юридическое лицо, а как, либо должностное лицо разместило, там, например, руководитель, там, генеральный директор, либо индивидуальный предприниматель, то это уголовная ответственность. То есть физическое лицо, если разместило это, сразу возникает общественная опасность. Это опасно для общества, для государства. А если это юридическое лицо разместил, то это не опасно. Это такая фигня. Это вот чисто вот административочка. Тебе достаточно будет, там срок давности пройдет привлечение к административной ответственности год, и вот все, ну, так, ништяк, все нормально. А здесь у тебя будет судимость. Это преступление небольшой тяжести, тебя не посадят, тебя могут там ограничения свободы до трех людей, но вот, ну что ну, подумаешь. Три года пройдут, судим и снимется. Почему разница от одного пальца зависит, от, все равно же, это, это какое-то конкретное лицо нажимает кнопку, но здесь от имени юридического лица, а тут от имени а, а мультимедовательной полиции. Слушай, а мне экстрадируют в России давать показания? Нет, не экстрадируют, они должны будут через Следственный комитет а, направить соответствующее обращение а, в Следственный комитет а, Германской Федерации, следственный, следственный орган Германии, который спустит соответствующему участковому в Берлине, который придет постучит, тут-тут-тут, тут повесточка пришла, не могли бы вы связаться, и тогда, соответственно, купите билет и приедете в Россию. Что же будет с Родиной и с нами? Ну, рано или поздно все это закончится, лишь бы дожить до этого. Что? Либо Родина, ну, Родина нас в любом случае переживет. На самом деле я себя очень э, чувствую, скажем так, очень комфортно э, в одной далекой стране, в Европе не очень. И вот, честно говоря, если сравнить с Европой, то в России мне как-то вот свободнее живется во многом. Даже с учетом того, что вот а, наши правоохранительные органы, я постоянно с ним работаю, но я, видимо, привык, как вот эта вот рыба, которая живет а, в своем болоте, уже каждую кочку знает, да, вот. ну, мне вот здесь как-то вот, я уже привык и никуда не дерусь. Мне поэтому другого варианта, кроме как заставлять вот этих вот а, раков, которые бегают а, по патриаршам прудам и хватают честных людей с собаками, просто заставлять их работать в соответствии с законом. Да, вот. Ну, другого варианта нет. А, я больше не могу терпеть. Вот покажи 5, буквы. Нет, потому что срок заканчивается 10 дней, и могут вот это вот все. Покажи буквы на груди. Не могу больше терпеть. Всем покажи. Да. Что у тебя там написано? Это, это публично. Это, сейчас, подожди, сейчас, чтобы меня не привлекли. Погоди, погоди, как погоди. Как адвокат вот. советую. Да, вот слово одно убрал, чтобы нас не привлекли. Как адвокат пропаганду. советую. Забыл... Взять самую быструю машину без верха я знаю это слово, кокаин, магнитофон для особой музыки, две рубашки поярче и свалить из Лос-Анджелеса, по крайней мере, на два дня. Спасибо, адвокат, я так и сделаю. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Свободу, Анжели Дэвис.